ILS. Your bilingual future. Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 14 лет и за этот год в школе ILS я успела получить очень много полезной и нужной информации в области английского языка я очень рада, что пошла именно в эту школу, потому что педагог объясняет все темы на английском языке, разговаривает с нами на английском языке. Также между собой мы разговариваем тоже на английском языке. Я считаю это безусловным плюсом, потому что благодаря этому я уже могу общаться с иностранцами по скайпу, в различных социальных сетях и не чувствовать при этом какого-либо дискомфорта. И также я советую вам поступать в эту школу АЛС, потому что она очень, вам поможет при поступлении Вы получите действительно очень много важной информации И вы будете владеть языком на все сто процентов. Здравствуйте, меня зовут Валерия Мне 14 лет И я пришла в школу АЛС Зная совсем немного и не так глубоко В этой школе за год я более подробно узнала грамматику И изучила все нюансы Что позволило мне более свободно владеть языком Uh, навыки английского языка, полученные здесь, я использую в настоящей жизни, например, общаюсь с иностранцами за границей или по скайпу. Также я переписываюсь с иностранцами. Также uh, знание английского языка помогают смотреть мне uh, фильмы и сериалы на английском языке. Uh, чем же отличается эта школа от других? Во-первых, те знания, которые мы получаем в обычной общеобразовательной школе не особо удовлетворяют меня, так как уроки проходят на русском языке и не особо интересуют меня. А в школе АЛС уроки проходят исключительно на английском языке, и это более заинтересовывает меня. Также я учу английский для того, чтобы в будущем сделать свою карьеру. Я планирую стать лингвистом или филологом. Для этого я и учу английский язык. Uh, let's talk about a really interesting topic about our government. What do you think about our government? Well, it's very difficult question, and I think our government isn't very good, because the government control us every day, and it monitors our social networks, I think, and it very irritates me, and what do you think about it? Yeah, me too, I really hate this thing. I also think that government should control only uh, these situations which can hurt people. Um, like if he, they won't smoke, we won't. We will smoke. It's their choice. What do you think? Mm, I think so. I really agree with you. And I think they should take more laws about illegal um, activities, like um, driving the car when you're drunk and smoking in the. Public places because a lot of people don't like when someone smoke mm, when they, for example, go for a walk in the park. Mm, yeah, I understand you. and You know, we're so scary pictures in uh, cigarette packets, and I think uh, a lot of people will uh, regret about buying it я, несомненно, рекомендую вам школу ILS, потому что она действительно хорошая, и вы будете довольны качеством своего знания английского языка. ILS. Your